NFC Corporation. Новостная корпорация. Смотрите, как тут красиво. Два кольца крутятся. В разные стороны. Конец. И... Щелкунчик Да, прикольно Просто щелкунчик а. а там вот эту печку только походил Да Тихо, спокойно, воскресное утро, нет это круто. Идем дальше. Вот шарфики. Вот шарфики. Две штуки по 25, один 10 600 рублей шарфик один, 650. Много с детьми, кстати, отсюда, yeah, um... Так, это что у нас него в Америке. Тут что-то ругается. Место делит. Кого какое место будет Сейчас походу? Все готовится, чтобы атаковать а, туристов. Блин, как это 8.31, время 31 градус. Какие-то. А, это какие гирлянды. Прикольно. Это большие-большие гирлянды. А, круто. Надо сделать фотографию. Вот так можно здесь прийти. Присесть. Посидеть. Там он обязательно на улице минус. Или что, или плюс, я что-то не понял, прохладно, руки немножко морозят, там фонтан льется, большие шары, все готовятся к Рождеству, здесь тоже интересная штука, такая вот, не знаю, что это такое, но, смотрите, тоже очень красиво, Походу ходу здания в общем соревнуются от одного здания к другому у кого круче больше шары гирлянды и все остальное ну конечно очень красиво Следующее какое-то здание не знаю какие огромные они весь рост человеческий я уже минут 10 наверное здесь них нахожусь но невозможно оторвать глаза от этой красоты очень красиво сделано на фоне этих больших зданий сами шары льется вода это вечная жизнь И он там даже воробей он стоит сейчас не знаю не улетит стоит его ноги моет водичка сейчас попробуем приблизить э, приближайся вот он вообще прикольный воробей по сравнению с шарами вообще малыш хотя он и так малыш а напротив наискосок это радио сити music hall тоже достаточно известное место и можно посмотреть какая здесь интересная елка она как бы вдоль здания сделана. Тоже очень красиво. Все гуляют, радуются, что у них Рождество уже впереди. А вот машина сзади, у нее даже снег откуда-то привезла. Откуда, наверное, издалека приехал. уже снега вроде нету. Там мигают машинки. Вот, у нас в России в свое время за колбасой люди стояли, а здесь за творчеством люди стоят. Он оттуда, где грузовичок очередь начинается, все спокойно стоят. Вот, что-то приглашают на какое-то представление. Видно, с детьми как раз новогоднее, наверное, представление. Это полиция нью-йоркская. Вот. А тут такие как мини-дед морозики вдоль стоят и контролирует все это ну вот можно наверное, посмотреть что там make time for you ну и по дороге к этому храму храму я вижу что NBC Studios да, то самое Comcast Building как получается у них вот храм писать всю архитектуру так круто вот огромное большое здание и тут же ну, небольшое там четырех по моему этажное. все это каких-то общих каких-то соединяющих между собой тонах очень красиво а тут походу наши коммунальщики где-то работали Потому что также зимой что-то походу порвало, идет парк, прям подпередили улицы. Ну, в принципе, хочешь чем-то мы похожи. В общем-то от Рокфеллера в центр Таура не так далеко, а, это вот он сзади, вот такой вот он, он вот где-то там вот на самом верхнем этажах, по-моему два этажа личного апартаменты товарища Трампа, или он нам не товарищ, я не знаю, в общем я специально перешел сейчас с улицы, чтобы подальше попробовать все это заснять что здесь, естественно, полиция, здесь все окружено, все проезды с двух сторон перекрыты, то есть лишняя машина просто так не заедет, а какие грузовички у них есть, кого-то эвакуировали, вообще. ну что, красиво, да, сейчас отсюда, наверное, получится, вот он, Трамп, Тауэр, все там что-то так близко подходят Не знаю, что там может быть видно Надо же сфоткаться, чтобы было видно Прям круто, чтобы было видно В общем сейчас планирую прям Зайти в Tram Посмотрим, что там такое там. Прошел осмотр здесь, в принципе, ну, Просканировали рюкзак просили открыть. Я нахожусь внутри своего Там... а, вот. Здесь что? Здесь видно и слышно меня хорошо. Вверх. Мы сейчас пойдем дальше. Но прежде, посмотрим, вот здесь вот такая вот белка. Поднимая, заходя в Trumb Поднимаясь по эскалатору На второй этаж можно подняться И здесь в Starbucks Попить кофейку И покайфовать Вот даже кружечки вот такие вот Не знаю сколько они тут стоят Не вижу А, 14-15 долларов стоит Купить вот такую вот вот нью да, ну, В общем, тут можно поищу купить даже. Если спуститься пониже на этаж Трамтауэра, то вот она та же самая елочка. И за эскалатором можно видеть там типа, ну, вот, можно покушать в столовой, наверное. То есть здесь как-то, наверное, там заказываешь и здесь уже кушаешь. Ну, вот люди фотографируются, гуляет народу стало намного больше. Вот это как никак выходной день. Вот. дудочку что-то поет, очень здорово. И проходя еще дальше, здесь в общем разная символика, вот. все, что связано с Трампом, можно видеть. И, скорее всего, продается, просто на данный момент она не открылся. Да, вот здесь тоже самое. Mm -hmm. Карты можно поиграть. Там yeah. прикольно. Тут тоже президенты разные, президент. ну, Тут билеты, кепки. В общем, все-все-все, что связано с Трампом. Сейчас еще дальше пройдем. Вот, внутри магазинчика, как все здесь. Вот для очков 12. Пляжка вот какая-то Нью-Йорк 10 долларов. Сумочки. Ну, в общем, здесь, в принципе, меньше 10 ничего вообще нету. Это как у нас, наверное, 100 рублей, у них это 10 долларов. Магнит он только по 5 долларов. Ну вот, правильно, оно у нас вот. бык все конечно сделано чайно все равно но ну, а здесь футболки кружки я думаю что все это можно найти в другом месте более дешевле вот. так что наверное, здесь ничего брать пока не буду если что еще раз зайду